Приветствую вас на видеоканале. Ваше здоровье в ваших руках. Подписчики моих каналов, а также мои клиенты часто просят написать кулинарную книгу. И я решил это желание частично удовлетворить и открыл кулинарный канал диетолога Скачко. Чем отличается кулинарный канал диетолога Скачко и другие кулинарные каналы? Отличия очень существенные. На большинстве каналов вы найдете информацию на тему хлеба и зрелищ. Иными словами, как приготовить вкусный, ароматный, красивый рецепт какого-то блюда, напитка? Но. Очень мало информации, кому показаны эти блюда и напитки. И самое главное, кому противопоказаны. Когда вы перед праздником идете в интернет, и ищете вкусные рецепты, чтобы порадовать кого-то из своих друзей, знакомых и родственников, то напомню, что пик – Попадание, наполнение гастроэнтерологии и хирургии реанимации как раз связан с праздниками в послепраздничные дни вот эти все кулинарные шедевры кого-то укладывают на больничную койку а кого-то и в более неприятную ситуацию а самый опасный день в году это день вашего рождения знаете почему просто именинник в день рождения вынужден Дегустировать различные кулинарные шедевры и разные напитки. С теми, кто пришел до, кто пришел вовремя, и с теми, кто опоздал. И перегруз пищеварительной системы приводит к тому, что резко повышается кардиологический риск. Поэтому я и открыл свой кулинарный канал. В котором пишу рецепты блюд. И самое главное, как их использовать правильно. В зависимости от вашего пола, возраста, уровня здоровья, погодных, экологических условий, вашего образа жизни и других переменных. Ну, к примеру, самый, пожалуй, популярный напиток – это кофе. И, к сожалению, из тех, кто стартует, начинает пить кофе, далеко не все доживают до преклонного возраста. А знаете почему? Ответьте мне на простой вопрос. Сколько способов приготовить кофе вы знаете? И регулярно используйте для своего здоровья напишите в комментариях свой ответ сколько чаще всего 1 2 в одной из своих опубликованных книг я опубликовал 110 способов как приготовить кофе в зависимости от тех переменных о которых я рассказал более того перед тем как выпить кофе вы используете кофейные тесты что такое кофейные тесты кофеин достаточно сильный алкалоид для и, вернее, перед употреблением которого в составе кофейного напитка, вы должны быть уверены, что чашка кофе принесет вам пользу. И вы не будете рисковать своим здоровьем и своей жизнью. В этой книге почти все о кофе я опубликовал 43 кофейных теста. Почти половина из которых предупреждает употребление кофе здесь и сейчас, в вашем индивидуальном уровне здоровья сегодня, вот прямо сейчас, опасно для вашей жизни. Чуть больше 20 тестов показывают угрозу для вашего здоровья. Обострение гастрита, гастрододенида, язвенной болезни, панкреатита, подагры. Ну и других заболеваний, которые легко можно обострить с помощью кофе. Либо, изменив вовремя способ приготовления кофе на правильный, предупредить. Выбор ваш. Либо вы хлеба и зрелищ до смерти. Либо вы правильно, осознанно используете кофе как великолепный напиток. Ну, более современная книга который тоже можно купить. Кофе, рейши, алоэ вера и ваше здоровье. В ней уже 68 кофейных тестов. Я несколько детализировал различные ситуации, которые могут встречаться в вашей жизни. Чтобы вы пили кофе осознанно и только с пользой для вашего здоровья. А есть еще один напиток под названием чай китайский. Из чайного листа тоже готовят напитки. И сколько способов приготовить чай вы используете? Их есть десятки. Но чай еще сложнее в влиянии на уровень здоровья, чем кофе. Просто чайный лист содержит чаще всего алкалоиды теабрамин и теофилин. Они создают дополнительные сложности и особенности использования чая для здоровья. А не просто как вкусный ароматный напиток. И если вы не знаете некоторые особенности, как приготовить чай в зависимости как минимум от вашей генетики. То вам может понадобиться еще одна моя книга рак профилактика ранее диагностика в ней описаны особенности влияния и чая в том числе на ваше здоровье если рассматривать в разрезе онкологии Это тоже очень интересный момент и предупрежден вооружен зная некоторые особенности вашего образа жизни можно предположить развитие у вас Онкологических заболеваний в определенных органах и системах. И, соответственно, ранняя диагностика это успех лечения. Но если вы знаете эти факторы риска, не вопрос. Если вы не хотите знать, ну, как говорится, выбор ваш хлеба и зрелищ, я понимаю, сегодня и сейчас, а перспектива вас не интересует. Хотя многие онкологии боятся, кстати, в этой книге перечисленные факторы риска кардиологических заболеваний. Ведь когда говорят, что рак это приговор, Едолог Скачко говорит, рак это предупреждение. У вас чаще всего есть запас времени, чтобы вовремя изменить особенности своего образа жизни. И помочь своей иммунной системе справиться с раковыми клетками. Напомню, любая, даже самая убитая иммунная система, каждые пять минут убивает по одной злокачественной опухоли. И за это видео, как минимум, одна злокачественная опухоль, и у меня, и у вас уже была иммунная система уничтожена. Даже если у вас есть онкологическое заболевание. Просто ежедневно иммунная система уничтожает до 300 злокачественных опухолей. Если вы знаете только один диагноз, то понимаете, что в тот день, когда ваша иммунная система пропустила всего одну злокачественную опухоль, 299 она все-таки уничтожила. И уничтожает до сих пор. Если у вас диагноз такой только один. И помочь вашей иммунной системе справиться с злокачественными клетками можно. Но для этого нужно кое-что изменить в вашем образе жизни. Щелчка пальцами нет. Если вы ехали по дороге неосознанно, и вам говорят, что впереди, например, Харьков, и вам не хочется попасть в Харьков, а вам говорят, до Харькова осталось столько-то месяцев, то не изменив дорожную карту, вы продолжаете ехать в Харьков. Если вы хотите вылечить онкологию, вылечить онкологию можно. Но нужно изменить особенности вашего образа жизни, Ваше питание, ваше мышление, наконец. И в этом случае у вас появляются шансы вылечить онкологию в домашних условиях. На любой стадии. Также, чем интересен еще мой канал. Есть и другие блюда и напитки. Например, имбирный чай. Вы знали, что имбирный чай может не только обострить вам гастрит, либо панкреатит. И создать угрозу для вашей жизни. Имбирный чай неправильно приготовлен, Может вам вынести смертельный приговор. Точно так же, как чашка кофе или чая. Это тоже нужно знать. И такие видео тоже есть на моем канале. Там есть имбирные тесты. Ориентируясь на которые, вы либо правильно применяете имбирный чай, либо рискуете своим здоровьем и своей жизнью. Точно так же на моем канале вы найдете особенности приготовления различных других блюд и напитков. Вы технологии которых очень часто заложены сложные моменты. А именно, не все биологически активные вещества могут принести вам пользу, некоторые могут стать вредными для вашего здоровья. И это тоже нужно знать и учитывать. Поэтому, если вы хотите жить лучше и дольше, безусловно, нужно больше внимания уделять правильному питанию и правильному приготовлению различных блюд и напитков. Ведь неважно, какие диагнозы у вас есть, неважно, какая у вас генетика, важно одно. Правильное питание – это правильное дыхание, правильное употребление воды, и правильное употребление различных блюд и напитков. Эти три компонента жизненно важны, когда они одновременно встречаются в клетке. Тогда происходит нормальный обмен веществ. Если где-то у вас здесь вы что-то делаете неверно, вы не знаете, как правильно дышать, вы не знаете, как правильно пить воду, не знаете, как правильно питаться, ну, я очень сомневаюсь, что ваше здоровье долго будет крепким. Поэтому... Смотрите мой видеоканал. Найти его просто. набираете в поисковике кулинарный канал Диетолога Скачко. И попадаете на десятки видео, в которых я рассказываю о том, как правильно питаться для вашего здоровья и активного долголетия. Если вы хотите быстрее получить информацию, наиболее полная доступная на сегодня книга о питании, в особенностях здорового образа жизни, Моя книга «Секреты здоровья» или «Что делать, если у вас есть печень и почки?» Это не просто два основных фильтра в организме, которые обеспечивают вам более спокойную жизнь. Очищая своевременно вашу кровь. Печень – это еще и главная ваша кормилица. Я бы сказал, это метаболический мозг. От работы печени зависит снабжение вашего организма теми питательными веществами, которые вы внесли в свою пищеварительную систему. И, правильно приготовив блюдо, обеспечили их полноценное переваривание. Только... В этом случае, пройдя около 20 сложных этапов превращения в организме, ваша пища из блюда, либо напитка, правильно приготовленного, достигает ваших клеток и может участвовать в обмене веществ. Поэтому эти особенности вашего образа жизни нужно знать. А на моем кулинарном канале вы их можете найти. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моего канала словами. Крепкого вам здоровья! И разумного к нему отношения. А пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео? Поставьте на него лайк. Можете отметиться в комментариях. По какой-то теме, возможно, что-то я сказал не до конца понятно. Ну, напишите. Уточните. Я попробую ответить. Чтобы вы получали больше информации и могли раньше заняться самым ценным достоянием, которое у вас есть. Это ваше здоровье. Если вы посмотрите вы Историю то окажется, что раньше люди жили по 700-800 по лет. Все зайдете на кладбище, там увидите несколько иные цифры. Более скромные. Как минимум на порядок. И эта особенность, эта трансформация, это не только экология. Это неправильные к ней отношения. Вот. На этой ноте я все-таки это видео буду заканчивать. До новых встреч на моих видеоканалах Доктор Скачко и Школа Доктора Скачко. Это YouTube а также школа доктора Скачкова в Инстаграм.